Короче говоря, AirPods починились. Обязательно досмотрите этот ролик до самого конца, так как в нем будет объявлен конкурс. Это был особенный день. Особенным этот день был из-за того, что я наконец-то смог починить свои утонувшие AirPods, а мой троюродный друг заказал себе новые наушники. все таки делить одни AirPods на двоих не так удобно. Сири, включи новый альбом Рамштайн. Хм. Сири, включи классную музыку, а то ли Бузовой... Пока я был на учебе, в смысле, прогуливал учебу и переодевался, друг уже получил свои наушники и аккуратно оставил их на диване. Чувак, не трогай их, я тебя очень прошу. Друг в беде не бросит и лишнего не спросит, но все-таки я решил убедиться в целости и сохранности покупки друга. Теперь моя очередь распаковывать наушники. Наушники были сделаны в Apple стиле. Все такое глянцевое, легкое, минималистически беленькое. Круто. Конечно, они были чуть крупнее AirPods моего друга. Однако это ничуть не влияло на удобство в прослушивании музыки. По-моему смотрится годно. Запилю фоточку в инстаграм. Кстати, подписывайтесь, ссылка есть в описании. Получив свои наушники, я включил последний трек от своей любимой Оли Бузовой. Без шуток, песни у нее реально годные. Переходите по ссылке в. Точно, это уже как рекламная интеграция. Но мы же честные, не будем никого рекламировать за бесплатно. Я быстро подключил наушники к телефону. Заговорила какая-то женщина на английском. Интересно, как это у них получилось запихнуть дикторов в такую маленькую коробочку? Пока друг из коса поглядывал на мою новую покупку, я сидел и играл в комп. Меня беспокоило, что я беспокою друга. Чтобы я не беспокоился о беспокойстве своего беспокойственного друга, я подключил наушники к своему компьютеру. И они подключились. Неожиданно. Шел седьмой день, как я пользовался своими новыми наушниками. За все время кейс почти ни разу не разрядился. Мой друг сказал мне, что это магия и такого быть не может. Но я же не глупый. Просто в кейсе установлена емкостная батарейка. С ее помощью наушники могут играть до 100 часов без подзарядки аккумулятора. Блин. Совсем забыл посмотреть, что в комплекте. Бумажечки, сменные насадочки и шнурочек USB Type-C. Я думал, это шутка а у кейса за такую цену даже USB-C есть. А у твоих AirPods нет. Мне надоело терпеть усмешки от своего друга. Неужели его новые наушники снова круче AirPods? Попросить их на время у своего друга я не могу. Слишком просто и необъективно. А вот взять их скрытно ночью, пока он спит, сложно, но объективно лучше. Я начал простраивать свой план действий, ничего не скрывая от друга. Все равно не слышит, ведь наушники обладают шумоподавлением. Спустя несколько бессонных ночей и десяти кружек кофе, мой гениальный план был готов. Экипированный по последнему слову техники, проникая в черный ход своего жилого комплекса, попадая в шахту лифтов, взбираясь по стальному канату наверх, пробираясь через нижний люк лифта. Попадая через него в вентиляционную шахту Находя свою квартиру Аккуратно снимаю решетку Обхожу инфракрасные датчики в комнате своего друга Чуть не спотыкаясь об его тапочке зайчиками Беру его наушники <плес> Четко Но увы на деле план оказался менее грандиозным На часах 5 утра Я взял наушники я был в восторге от качества звука. Оно действительно было лучше, чем у AirPods. Да и к моему iPhone наушники подключились автоматически и также быстро. К тому же гарнитура обладала сенсорными клавишами для управления музыкой, а также уровнем громкости. Решил срочно заказать эти наушники себе, когда увидел цену в 40... бл. Прикольно, что первая ловушка сработала. Чувак, я же говорил, что эти наушники клевые, а ты мне не верил. Я так и думал, что они тебе понравятся. Поэтому заказал тебе такие же по ссылке в описании. За мои, кстати, можешь не переживать. Они не только поддерживают Bluetooth 5.0, но еще и водонепроницаемые. Короче говоря, AirPods починились. Привет! Как мы обещали в начале видео, мы решили провести конкурс, главным призом которого являются новые наушники Jam Sports X1. Все условия прописаны в описании под этим видео. Будьте внимательны ко всем пунктам и да пребудет с вами удача. Итоги подведем 10 июня на нашем канале. Мы очень старались над этим роликом. Надеемся на вашу поддержку в виде лайка под этим видео и подписки на наш канал. Спасибо за просмотр!